В пользу избытчика хочу давать совет, что пока действующему президенту, пока он не стал и, но экс президентом Украины, тогда он, как и все остальные, попросил начального Путину, попросил до извинения. В грозном 10 тысяч чеченских военнослужащих готовятся к отправке на Украину для участия в специальной военной операции. Напутствуя бойцов, глава республики Рамзан Кадыров посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому извиниться перед российским лидером Владимиром Путиным. Пользуясь случаем, хочу дать совет пока еще действующему президенту Зеленскому, пока он не стал экс-президентом Украины, чтобы он позвонил скорее нашему президенту, верховному главнокомандующему Владимиру Владимировичу Путину и попросил извинений. Самые горячие точки в Украине будут занимать именно чеченские бойцы, бойцы которые служат на пути Ахмата Хаджи Кадырова, подчеркнул глава Чечни.